Да. Да. А с лошадью, Она написана по старинной технике фламандской на доске с ливкасом. Прошу обратить ваше внимание с обратной стороны. А Сигнализация не сработает. Нет. Обратите внимание, доска с шпонками, которые внутри. И есть клише автора, подтверждающая подлинность произведения. Это на случай подделки. Да, знаете, в Китае были... Понят... были прецеденты, я ну, понимаю. Это, да. Замечательно, надо же. А о чем еще вы могли бы рассказать? Что-нибудь с обратной стороны у какой-нибудь работы еще есть? Есть, да. Собственно, я работа тоже на дереве. Называется ну, работа ужин. Ужин? Ужин, да. Mm. Видите, такое выразительное выражение лица. У этой дамы, Ой, да. Да. дамы. да. Да, оно да, выражает всю ее внутреннюю сущность. Давай реалист я погляжу. Да, вы реалисты, я, <смех> да, знаете, я ведь когда написал работу, как в воду глядел, так сказать, все сбылось. <смех> <смех> <смех> <смех> вот. То есть, есть оборотная сторона у работы, понимаю. Давайте да, да, по да, у человека, знаете, так вроде бы не совсем, ну, вот смотрите, да. Тоже на доске, но тут уже шпонки совсем по другой технологии. О, это вы выжигали, что ли? Выжигателем? Да, я выжигатель. Прожигатель в буквальном смысле. Прожигатель жизни. Вот, ну, внимание на шпонки, которые здесь присутствуют. Угу. Обалдеть. Да. А, знаете, вот, про эту работу хотел рассказать. Угу. А, здесь на работе присутствует колючий плющ. Колючки, да? я не помню как и точно это равно да? растение растение называется а! да. Укололся! Да, ну, кровь не протекла да. но ну, это вы Тут же виртуально а это а, вы ну, и помимо этой одной колючки там сохранялись колючки сухие просто кусты вот, и прожила трава которая производил впечатление как будто она подстрижена сначала подумал возможно это какие-то травоядные типы коров пожирают и но трава была пострижена очень коротко, как будто машинкой. Вот. И где-то на третий сеанс э, написания, когда я вышел на туру, я увидел кроликов, целое поле, несколько сотен. Кроликов, да, сотен. Сотен. Потому что когда я обернулся на поле, мне, мне показалось, что я принял какой-то легкий галлюциноген. Потому что, знаете, поле ожило. То есть, вот, я обернулся и, значит, варенько, Да, да. Ну и оказалось, что кролики таким образом выгуливаются. Что они? Выгуливаются, фермеры их отпускают. А, фермеры? Да. Я думал, это дикий кролик. Нет, нет, это фермера да. с Ты снимаешь, да? Спасибо. да, да спасибо. Вот и надо же. Дикие фирмы. А может, мы девушку попросим немножко рассказать о выставке? Давай. Давай. Ну так, на память. А то я, когда сам... Ну же. конечно. Я хочу спросить, а вы могли бы немножко о выставке, моей сказать, о кто-то представляется на себе? А это странно. На видеокамеру. Ну, ну а? да. Просто на память, а mm -hmm. потом мало не может пригодиться. Прямо сейчас? Ну да. Да это на любимый а, мою страну. Враз плохо. Да, да. Ну, раз раз я, плохо, да. Так же, как вы, собственно, рассказывали, тогда. — Ага, я понимаю, да. Хорошо. Не, ну я-то я-то расскажу. Вот, ну я-то я, я когда там сидеть, ну, так вот. далее. Да. Да. У меня Каня, немножко. Вы можете пока чаю попить где-нибудь, а то я всегда не очень, когда я как раз рассказываю о ком-то в его присутствии, меня это всегда замечает. Мы Давай представь, если это нормально. Да! Это будет очень порадовать. Ну, тогда цена твоих работ просто взлетит, все. Ну, я не знаю. До небес. Мне тоже будет равно. Так, а как именно о чем рассказать? сказать? Да, а вы таки в целом, я не знаю, если есть вам что сказать, скажите. Я в основном просто рассказывала о сюжетах. Uh -huh. в основном. А я просто в основном рассказывала именно о сюжетах, о графике. Поскольку я не профессиональный художник, вообще у меня нет художественного образования, да. То есть я рассказывала немножко о вашей биографии. Ну хорошо, вот. Вы об этом расскажите. Это отлично. Ага. Это я говорю. Для чего я это собираю? Я собираю это угу. для того, чтобы в архиве угу. просто оставалось. Понимаю, потому да, да, да. что вот так вы рассказали этим людям, они ушли, и, и как получается, что эти люди кому-то что-то передадут. Вот угу. так это на видео отсняли, ну, да, да, да. и это может потом, угу. вероятно, в будущем, как я видел, снимали этот документальный фильм, а как по факту оказалось, что нет ничего. То есть были эти живые встречи, фотографий практически угу. нет, видео нет, и все. вот. Ну там какие-то документы, там да, как, да, ну, да. Ну, а все да. это как-то да. звучит. Да. Поэтому, ну да. просто в свободной форме то, что да. хочется. Ага, хорошо. Все, мы уходим отсюда.